Я всех приветствую на своем канале. Сегодня я рассказываю еще об одном кране. Называется clamisatoche.huz. Вот такой у него м -м, вид. Главная эта страница вот так вот. Регистрация, естественно, простейшая. Вставляете gmail, э, логин, пароль, повтор пароля. Здесь вы должны выбрать сами. Капчу Капчу выбираем Вот видите здесь капча 3 Вы можете выбрать капчу 2 И у вас появится вот такая капча И потом нажимаете на Сингап Все Так как я здесь уже зарегистрирована То я буду сразу заходить Сейчас я вернусь назад Я нажимаю логин, высвечивается мой майл и пароль. Капчу uh, uh, тоже, как-то капчу. Или здесь без капчи. Вот, нет, без капчи, зашла. Дело в том, что я на этом экране uh, работала сегодня ночью. Поэтому деньги у меня уже вывелись, я вам это тоже покажу. Но немножко по меню. Итак, вот это сейчас мы находимся в dashboard, то есть в аккаунте. Вот Здесь у нас есть реферальная ссылочка моя, как всегда, будет под видео. Сейчас я ее скопирую. Тут пишутся ваши достижения. Здесь можно перейти на шотлинки, но я все делаю через меню. Ну, посмотрите сами, что еще, еще раз реферальная ссылка. Такая же. Ага. Еще раз реферальная ссылка. Тут можете почитать, что и как. Можно делать вложение, если хотите. Вывод вы, вы здесь от 1000 коинов здесь есть кран вот интересно сейчас уже прошло пять минут или нет да прошло пять минут он вот, по моему каждый вот написано через каждые пять минут вы здесь можете получить какие-то коины я не робот дальше здесь оос значит вот это будет сейчас мы это уберем Теперь уже другое, поскольку влезла реклама. Значит, 6 это 3 плюс 3, 9 это 3 плюс 6, так, я не робот. И вот здесь вот маленькая такая надпись, вот здесь вот внизу. И вот 30 токенов, токенов, не кони, извините, токены вы получили. Далее... Визит сайтс это серфинг. Но так как я делала вчера, вернее, сегодня ночью, они у меня еще не обновились. Как делать серфинг, я надеюсь, вы понимаете. Я их все сделала. А по-моему, каждый дает 85 токенов. Каждый клик. Естественно, я делаю шотлинки, само собой. Вот влезла реклама. Убираю. И здесь шотлинок много. Вот черные. Они здесь, видите, вот черные. Вот те, которые мной уже были вчера уже сделаны. Но есть и, конечно, дурные шутлинки. Например, вот эту вот я никак не могла сделать. Вот эту. Перескакивать неизвестно куда. Но я сделала шотлинки было 50 по-моему 5 их я сделала 4 или сколько-то я умею работать шутлинками здесь также есть э, авто автокран а у меня сейчас энергии нет потому что я вчера но ну, я говорю я ночью делала я все поиспользовала а вот теперь э, Достижения посмотрим. Достижения У меня нет достижений, потому что, видите, у меня еще кран как бы не, не перешел на следующие сутки. Поэтому я ничего пока сделать здесь не могу. Так. И где есть игры, если хотите. Если вас это интересует. Здесь вот есть история. Давайте зайдем в историю. Вот, здесь такая вот история. И вот если я нажму сюда, это ведро, это вывод, то видите, 15 часов назад, 15 часов и 13 минут назад, я собрала вот такое количество токенов, 1276 токенов. И, как видите, ведро, значит, они были выведены. Вот написано, что статус выполнен. Теперь я перехожу в Фаусет Пей, вот Фаусет Пей, и вот посмотрите, клайм Сатоши у меня выведено 55 Сатошей 23 числа, то есть сегодня 23 число, и я делала это ночью. Вывод здесь работает. Здесь можно вывести, сейчас я все таки покажу это, держит у нас вот вывод выводится здесь вот так вот здесь вы можете выбрать Пайер, тут какой-то вот еще ничего что такое индиан не знаю что такое я беру фаус пей потом я выбираю обратите внимание вывести здесь можно только три монеты то есть Биткоин, лайткоин и Трон. трону не монета за тоже естественно я брала Биткоин. И вот сейчас у меня на данный момент 299, мне их не выведут. О! Минимум визро из 100 токенов. Значит, сейчас получается, что 13 я могу вывести, что ли? Вот написано, было 1000, а сейчас сделали 100 токенов. Ребятки, давайте попробуем. Сейчас я сюда зайду. Линк-адреса. Беру опять биткоин. Э, Посмотрим, выведет или нет. Копировать. Обратно сюда. Вставляю. Вставить. Вчера было 1000 токенов. Сейчас 100 токенов. Значит, я получу 13 сатоши. Но ну, это, конечно, мелочь. Но дело в том, что я просто больше не могу сделать. Сколько смогла сделать, столько и сделала. Ну что, везде посмотрим. Отлично. Написано, что выведено. Ну, Давайте проверять. Переходим опять в Faust PA. Вот. Сейчас так. Здесь. Ой, не то. Вот сюда. Да, обратите внимание, вывели 13 сатоши, вот они, 13 сатоши, и вот 23 числа, и 23 числа. То есть в общей сложности я вывела 68 сатоши, шутя и играясь. Так что платит, платят инстантом, уменьшили сумму токенов на выплату. Вообще прекрасно. Пока кран работает, я советую им пользоваться. Потому что 100 вы наберете только, не знаю, может быть, что-то другое изменили, но набрать 100 токенов, это, согласитесь, мелочь. Тем более, если кто умеет делать шотлинки, обратите внимание. Здесь шотлинки, вон, уже одну шотлинку сделал, уже стольник у тебя получился. Вот таким вот образом. Так что я сейчас выхожу. Экран считаю очень даже приличным. Я вам всем советую. Я показала, что он работает, что он выводит. Ну, здесь объясняется, на чем вы можете заработать. Manual Faucet, Auto Faucet, Шотлинке. Кстати сказать, Manual Faucet, он каждые пять минут можно заходить и получать по новой 30 токенов. Шот линки но ну, спонсорские э -э, сайты это достижение когда э -э, ну когда вы набираете и шотлинки там скажем работаете каждый день то еще можете отсюда взять э -э, достижения. здесь еще работа это скорее всего уровень ваш И здесь можете перевести, почитать. Здесь легко заработать, много вариантов, согласно. Работает мгновенно. Можно повышать уровни, открывать достижения, вот что я говорила. И также получать дополнительный призыв в таблице лидеров. В общем, все основное здесь есть. Если хотите, можете здесь. Почему у нас часто задаваемые вопросы, можете зайти посмотреть. Вот тут написано, что не разрешено создавать несколько учетных записей, но это как как и везде. Вот почитайте. Переведу на, обратно на английский, чтобы главная страница была вот такая вот она. Очень перспективный экран, не знаю, сколько он проработает, но пока платят, набираются Сатоши легко. Так что дерзайте, ребят. Как всегда, огромного здоровья и еще больше дохода.